Наталья, здравствуйте! Хотел бы поблагодарить вас за ваш замечательный видеокурс да, по освоению 1С. Наша компания занимается продажей профлиста и китайских мини-тракторов, и также навесного оборудования к нему, да, это косилки, грабли и так далее. Работаем мы в Забайкальском крае. Наш сайт megakitay.ru. Кому интересно, может зайти посмотреть. Ваш вводный курс нашел в Яндексе. Очень понравился темп манера подачи информации и самое главное обещание, то, что за данный короткий курс можно освоить основные моменты и принципы работы в 1С. Очень приятно вас слушать. Также, как четко вы обозначаете, для кого этот курс, я как раз из той категории, кто вообще 1С никогда не видел. До этого мы работали в программе Трушоп со своими недостатками и многими сложностями, вот поэтому решили переходить на 1С. По вашему курсу, Наталья, да, рассказывайте все очень понятно, содержательно и последовательно. Да, по результату, соответственно, да, у себя мы ввели 1С, все, завели, э, все туда завели, проинвентаризировали, сейчас работаем э, с 1С, и выводим документы, соответственно, да, и все ведем через 1С. Ну и самое главное, соответственно, да, свою предпринимательскую деятельность на сегодняшний момент мы видим в четких разрезах, да, в четких отчет, отчетах и показателях. Это самое главное, конечно, для нас, для предпринимателей, чтобы понимать результаты своей деятельности. Поэтому вам огромнейшее спасибо за ваш очень крутой курс, за вашу работу, да, которую вы проделали, чтобы сделать такой курс. Огромнейшее, огромнейшее спасибо. Поэтому сейчас друзьям, родственникам, да, кто занимается предпринимательской деятельностью, обязательно рекомендуем, если они решают, что не ставят 1С, обязательно пройти ваш курс, для того, чтобы им стало четко, понятно и все последовательно. Еще раз вам огромнейшее спасибо за ваш курс. Все очень круто. Всего доброго.